Я вижу здесь представителей многих религиозных конфессий, представителей общественности, творческих, предпринимательских кругов. Приветствую и гостей России, наших соотечественников из дальнего и ближнего зарубежья. Знаю, что на обсуждение собора вынесены фундаментальные вопросы жизни современного общества, страны, мира в целом а направленность работы и базовые идеи собора рассматриваю как четкое проявление позиции гражданского общества россии как очень нужную общественную инициативу инициативу направленную на объединение конструктивных сил и в россии и за пределами нашего государства ведь именно идеалы и ценности Общие для всех всегда определяли жизнь в России, задавали нравственные рамки и устанавливали традиции нашей страны. События 11 сентября не просто потрясли планету, они не только изменили мир и напомнили всем нам о его хрупкости, но и заставили задуматься о той колоссальной ответственности, которая лежит на всех нас, ответственности за будущее, создание демократической, справедливой и безопасной системы мироустройства. убежден, чтобы создать такую систему, мало обнит усилий государства. Нам необходимо общественное изменение в неприятии синофобии и насилия. Всего того, что питает идеологию терроризма. Варварству, стремлению разжечь конфликт цивилизаций и религий мы обязаны противопоставить духовность и терпимость. Россия всегда была страной множества самобытных национальных культур и верований. Россия соединяла и соединяет народы и Европы и Азии. Она соединяет православие и ислам, буддизм. Иудаизм. Именно в этом богатство и духовная сила нашей Родины. Россия одной из первых приняла удар террора но мы смогли локализовать его, не дали распространиться эпидемии национализма, религиозной и национальной вмести. Мы сделали это, опираясь на силу нашего единства и исторического родства на тысячелетний опыт взаимопонимания и жизни в поле политехнической и многоконфессиональной России. Дорогие друзья, ваш голос, ваш авторитет сегодня исключительным образом востребованы, независимо от политических пристрастий и религиозных убеждений. Все мы работаем на одну цель, работаем во имя достойной и благополучной, мирной жизни людей. Позвольте мне вас поприветствовать еще раз и от души пожелать успехов в работе.